Мы завершили масштабную модернизацию сборочно-монтажного производства в Санкт-Петербурге. На одной площадке нашим клиентам доступны все виды автоматического и ручного монтажа печатных плат, включая срочный монтаж за два дня. Офис Санкт-Петербурге оказывает техподдержку и сопровождение заказов для клиентов северо-западного региона.